Ночное приключение, поселок Бахта, Алексей Владимирович поедет на ночную рыбалку один, здесь на устье Бахты, это. на Налима попробую порыбачить, для Толя, счастливый человек мне показал как это делается, сейчас поеду. Сейчас, не включи. Да, вот. вот это треска, вот это я понимаю. Вот, вот это, как это Андрей Иванович линочек, Вот это рыбонька. Не помнишь, как был? А вот, то Толя, виновник торжества. Это он меня научил. Мужчины меня довезли до места, они лодку вон еще одну грузит, а я поехал на часик, сейчас на полтора сгоняю, ну, надеюсь на камеру поймаю Налима, если он света не испугается. Это Артур, еще на камеру скажи, где самый крупный Налим? На глубине. Речнее брать? Речнее, бери речнее. Там с берегом мелкий будет, а на глубине он покрупнее. Фу. Попробуем со светом его поймать. И смысл рыбалки-то. Так, ну я так понял, его надо на два крючка насаживать. Так. неопытные У мужиков лучше получается и проще блять он сопливый В рот долго. так на второй крючок да ну ч ребята Пробуем Сегодня рыбаков вообще никого нет, ни один, угу. ну и весь смысл какой, по дну Ну, удочка. Для то люблю меня. Счастливые люди. Должно быть мне повести на нее. Единственное, чтобы я только еще правильно стал тут в темноте, вроде не знаю. Есть! Есть! Есть! Нихера не вижу. А, Они маленькие, но есть. Ну что, можете меня поздравить? Поймал! Поймал! А ну, Леня, красавчик! то Толя тоже и живец сохранился, но... Ну как вам налим? А? Как налим? Охренеть. Охренеть. Охренеть. Охренеть. Вот это чудеса. Единственное, что не сделал и не взял, это я чем вытаскивать. Этот еще, ладно, не сильно заглотнул. надо перчатки одевать О, красавец серия номер два покрупнее бы поймать но похоже на тайменя. Толь только прав был, но. Дядь, подошел так быстро первый этот. Может, он, конечно, первый и последний. Но, да, и надеемся еще хотя бы одного поймать. Бил, не понял, есть покровка такая. ушел. <смех> ушел. Ну слава богу, хоть не этого оставил. А он, интересно так, он подходит и не сразу берет. Может и не сразу. Он как мусолил его, что ли вот второй? Но я его почувствовал. Загадывать не будем. Хотя бы еще парочку поймать. И можно счастливым ехать домой. Ну, не совсем домой. В бахту. Ну, азартная, азартная рыбалка. Но. Дядя Толя. Артур и дядя Толя, спасибо огромное. Даже если сегодня ничего уже не поймаю. Я уже доволен. Сошел. Сошел. А, по зубам ему, по зубам. Такое ощущение, что этот такой довольно покрупнее был. Чуть-чуть-чуть покрупнее. Стандарт. Стандарт. Взял, всего живца сожрал Я быстрее уеду Зато живцы закончатся так. Этот продолговатый Продолговатый Но, но все равно неплохо Прикольно Стоял, не уходил. Подошел, клюнул, зацепился. И все равно стоял. Да меня бы, конечно, уже второй раз бы так не клюнул. А весной из-подо льда говорят, вообще клюв клювбель это просто сумасшедший, на Налима. Если на эту стуколку, то он при желании может клювать неплохо. Азарт ⁇ великая штука, но что-то азарт начинает пропадать. Недолго и задерживаться нельзя здесь тоже. То мужики будут переживать. Столько было радости Думал сейчас как с десяток Поймаю, приеду Охрен Двоих вытащил, один сошел Почему-то все Все мужики мне сказали Лучше всего на Ерша Почему-то ловится у него тут 4 ша было, хотя дед Толя на зиму сорогу заготавливает. Он, кстати, как в фильме-то, все живца заготавливает себе. А он говорит, я замораживаю, попробовал, нормально, так же ловится, неплохо. Он-то сейчас на охоту уйдет, ему за живцом некому следить, поэтому... Ему проще наловить. Сейчас и заморозить сорожку мелкую. Гру так живо начал клевать. Такое ощущение, что его вот здесь просто все дно усеяно. Помню, резко прекратилась. Может у него период такой, что-нибудь с 9 до десяти клёв хороший, в принципе, такое тоже возможно. Клёв закончился. грустно ни одной поклевки за это время не было теперь я понимаю что такое там поклевочка когда он подходит Ну, ловись рыбка большая и маленькая. Вот, интересно. Вот это хороший, наверное, мне кажется. Хорошенький. Хорошенький. Все-таки дождался я. Дождался я своего. Взял-то он так. Нежно, нежно, нежно. Взял-то так нежно. Хороший. Хороший. Вот это, да? Вот это уже поинтересней. Рыбалка. Это рыбалка. Это поинтереснее рыбалка. Дождался своего третьего. Что охота так четвертого поймать? Ну, сейчас время посмотрю. Вот это хорошо. Вот это ништяк. Вау! Какой там ясь! там ясь? Налим! Бахтинский. Ух. Ладно, втихаря попробую четвертую. тут так взял ласковый самый крупный но взял так действительно как-то имень А меч Подбородок цепанулся Брюхо у него будет на пересвете Тихо Тихо, родной Оп. И еще один Бля, ну этот другой немножко, он длинный, прогонистый, кстати, как такой же, как и второй был. Длинный какой-то, прогонистый такой. Ну что, все? Домой. Все, домой хорош. Да? Кормилица ты бахтинская. Налима-то, кормилица бахтинская. Эта рыба и мясо ее зря не пропадет. Все, всем спасибо. Ой. Ну что, тебе спасибо огромное за налима. Деда Толя, огромное спасибо. Счастливый человек, Артур, тоже огромное спасибо. Ой. Ништяк прям. О, оторвался. Думаю, можно даже за не ехать. Фу, все, поехали.